Hey, Когда я купил свой первый микрофон наушники, я первым делом воткнул это все в компьютер и решил записать свой первый мать его профессиональный трек. Как только я все это записал, я решил послушать, что у меня получилось. И сказал себе: What the fuck is this shit? Потому что все звучало просто ужасно, и кровь из моих ушей начала литься еще сильнее. Потому что я не знал, что такое эквализация, компрессия, мастеринг сведения и так далее. Я понимаю, чтобы сделать крутое сведение. Крутой мастеринг, себе нужны хорошее оборудование и много денег. Но я решил сделать интересный эксперимент. В такие группы, как бесплатное сведение, я найду два крутых трека, которые понравятся мне и сделаю из них, мать его, настоящий хит. Я сделаю сведение, мастеринг, финализацию трека абсолютно бесплатно и отправлю нашему счастливчику. Ну что ж, я как Индиана Джонс, отправляюсь на поиски двух треков, которые я буду сводить, а пока ты можешь сделать эту гребаную красную кнопку серой. Let's get it! За один час я прослушал около двухсот демок, и что я могу сказать, это... Просто какой-то греблый щит. Я не знаю, почему вы делаете такую музыку, но она звучит совсем не сильно. Она звучит как просто из 2007 года. Это просто ужасно, чуваки. Давайте исправляться. Я понимаю, что все вы новички, что все вы только пробуйте. Но лучше сразу делать сильную музыку, чем начинать какого-то подъездного хип-хопа. Это мать его не сильно. Из 200 демок я нашел всего лишь два, которые меня зацепило. Просто какой-то гребаный щит вселенского масштаба. Ну что ж. Теперь я перемещаюсь в свою ДАВ, чтобы сводить эти божественные хиты. Поехали! Ну вот мы находимся в нашей программе. Это Cubase, вы можете работать в любой другой. Вы можете работать во Fruity Loops, Ableton, Logic и так далее. В принципе, механизм везде одинаковый. Запомните раз и навсегда, ваш звук не зависит от программы. Ваш звук зависит от того, насколько прямые ваши руки. А в идеале я хотел найти какой-то супер такой трек, которому просто не хватает сведения и прям сделать из него настоящий хит. Здесь мне нравится вайп трек. И давайте послушаем, как он звучит ну, без он сведения. Трек называется ВАЗ. Ва. Эти малышки любят русские Ва. Ва. Первым делом я повесил шумодав. То есть здесь на записи были слышны некие шумы. Вот немножко их подавил. Дальше я навесил компрессор. Вот такие вот настроечки. Еще один компрессор. Я использую два компрессора. Мне так нравится правильно, неправильно вообще. Слышим, уже звук немножко изменился. Итак, дальше что я добавил? Добавил эквализацию, вырезал некоторые резонансы, далее добавил еще один эквалайзер. Здесь я немножко поработал над тем, чтобы добавить uh, такой песочность, то есть uh, немножко убрал вот это вот эхо от комнаты и вот заметим, как звучит наш трек уже. Uh, дальше я добавляю стандартный реверб. Uh, который находится в плагинах Waves. Я делаю немножко-немножко совсем вот такие минимальные значения. Мне просто нравится, как звучит этот реверб. Он добавляет чуть-чуть такого вот объема. Дальше добавляю Wahoo как основной реверб. Я люблю, чтобы реверба было много, но чтобы он не выбивался вот из нашего трека. Дальше добавляю DS, убираем вот эти вот S и уже давайте послушаем, как изменился наш трек. Несмотря на поздний час, bye -bye, классика Заполнены боевой классикой Много людей недовольны громкими самыми а, Что еще я сделал из фишечек? Из фишечек почти ничего я не использовал вот Сюда добавил на начало, на интро Такой вот обычный телефонный эффект И на основной голос в припеве Я накинул автотюн В принципе все Давайте послушаем, как звучит наш трек Уже после такого вот легкого быстрого сведения Вовсе... А, дальше у меня есть еще мастер-канал, который просто а, делает не мастеринг, а такую вот финализацию трека. А я не буду объяснять про каждое значение отдельно, просто включу эти плагины и покажу вам, как звук изменился. Всех вас дорога с машиною слилась. Матка, потов 60-ка был. Эти на я умыл. я смотрю, ты оценил Точку называют боевой пасикой. много людей недовольны громкими сапами. Эти малышки любят русские вазики. Мусоры, сине красные, мигалки погасить. Ну что ж, переходим к нашему второму треку. Здесь он такой более спокойный, более вайбовый. Я искал. Хотел вообще в идеале найти три трека по разным жанрам, но к сожалению не нашел. Здесь такой более расслабляющий трек, чем-то мне напоминает Кизару и Янглина. А, что я здесь сделал, практически то же самое. А, здесь я просто также развел а, даблы по панораме, налево-направо, добавил немного тюна. А, и добавляю мой любимый плагин, от Waves. Он делает очень крутой объемный звук. Мне очень нравится, как он работает. Из двух треков более-менее сушабельный материал, который можно уже грузить на площадке, показывать друзьям, давать слушать своим родителям и так далее. У меня это заняло от силы час, может быть даже 40 минут. Я особо здесь не заморачивался, просто чтобы показать, как можно из такой вот сырой работы сделать более-менее сушабельный материал. Факт. Газета вставлена и бьет в тайт Хип-хоп вышел из улиц. Это факт Много людей недовольны громкими сабами. Эти малышки любят русские вазики. Много людей недовольны громкими сабами. Эти малышки любят русские вазики. Эй, ну а если тебе понравился данный формат, не забудь поддержать меня лайком и оставить свой пушечный комментарий. И, возможно, в следующем видео я сделаю то же самое, но уже с вашими клипами. Всем учиманы, слет пока!